Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 2 марта и прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что в эти выходные пройдут парламентские выборы в Италии, что, соответственно, может повлиять на рынок в понедельник на открытие. Ну а чем закрывается наша торговая неделя? Давайте посмотрим. Пара евро-доллар. Вчера смогла закрепиться выше максимальной значения, которое мы видели 28 февраля, что в рамках числа. Таймфрейм у нас пока переводит в фазу восходящего движения, но более важный уровень сопротивления находится в области максимальной значений, которые мы видели 26-27 февраля на отметке 1.2344. Пока пара торгуется ниже данного уровня, то среднесрочное направление остается нисходящее. В том случае, если евро сможет уйти выше данного значения, то тогда уже вероятно возобновление восходящего тренда по данному активу. А пара британский фунт, американский доллар продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению этого движения – это движение в область 1.3492. Ближайший разворотный уровень находится на максимальной значении вчерашней торговой сессии, отметка 1.3784. Если британскому фунту удастся закрепиться выше данного уровня, то также вероятно начало восходящего движения с целями роста до 1.40. А пара американский доллар канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Цели роста это движение в область 1.2984, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, область 1.2808. А пара Американский доллар, японская иена вчера э Продолжило свое нисходящее движение, ушли ниже отметки 106.36, сегодня с утра уже доходили до отметки 105.69, что в рамках часового таймфрейма нам подтверждает сохранение пока нисходящего движения. Цели по снижению это область 105.44. Возврат к покупкам будет рассматриваться после обновления максимальной значения, которое мы видели вчера, на отметке 107.19. А по австралийцу также тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это уход ниже отметки 7705 и движение дальше на 76.57, а ближайший разворотный уровень находится на максимуме вчерашней торговой сессии. Это отметка 77.68. А по еврофунту тенденция восходящая сохраняется. Цели роста движения в область 89.53 и 90. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашней торговой сессии. Отметка 88.36. А по золоту на текущий момент также тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению. Это вероятность движение в область 1297 долларов за тройскую унцию, Ну а возврат к покупкам будет Актуален. после обновления максимальных значений, которые мы увидели 28 февраля и 1 марта на отметке 1321. По нефтемарке Brent коррекция сохраняется, нисходящее движение продолжается. Цели по снижению – это уйти ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 63.27, но и далее двигаться в область 61.75. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашней торговой сессии – это отметка 65.11. А по индексу DAX также тенденция нисходящая коррекционная сохраняется. Цели по снижению – это движение в область 11.600, ну а возврат к покупкам рассматривается после Преодоление максимума на отметке 12400. Ну и по биткоину тенденция восходящая сохраняется. Цели роста у нас находятся в области 11967 долларов за один биткоин. Ну а ближайший разворотный уровень для возобновления коррекции находится на отметке 10171.